Аферистка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Егор. Меня зовут Егор. Как вас? Регина. Еще раз. Еще раз. Регина. Регина? Регина? Да. Раз знакомство. Ра знакомство. Я сопознакомство. Вы из какого города? Вы из какого города? Город Питер. В смысле, вы из Санкт-Петербурга? Вы из Санкт-Петербурга? Да. Да мамашка пиздец, как дышит, ты чё? А я недалеко от Санкт-Петербурга живу. А Погода, у нас, прям Погода у нас сейчас прям ужасная. Да. Я буквально, я 10, буквально минут 10 минут назад ходил в магазин за, магазин за сигаретами, ноги промокли. промокли. Мне идти 10 минут, все а лужи тают, лякость ужаса. А где, а где же они, а, эти а обещанные христианские морозы, да? морозы, да? Да. А да. в каком а районе Санкт-Петербурга Санкт проживаете? Молчи Санкт несчастные! Ну, это я не буду говорить, ладно? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Пусть останется тайной. Да. Я просто сам прожил, просто 8, сам лет прожил 8, лет 8 лет в Питере. Ориентируюсь в городе. И каждый год, И каждый э, год э, ну, примерно, плюс-минус, аж ну, меня Дня от Питер, от Питер Ночь, Да, Белая Ночь, красиво. Да. Я просто родилась не в Питере, а так уже, можно сказать, лет 10-12 в Питере жил. Пиздит. Пиздит. А откуда вы родом? Где откуда родились? вообще, я родилась в Питерожском воене не так от Питера, а, а, а, вот там жила, Больно. потом жила от Питера девяносто девять километров, с каждым разом все ближе и ближе к Питеру и не вот получила жила с Питером. хорошо, хорошо. Супруга наверное нашли, супруга, да? наверное, ехали, нашли да? Въехали, там, Нет? Сама? Нет супруга у вас? Нет супруга у вас? Нет. Такая красота. Его никогда не были замужем. Ой, это надо исправлять. Такая красота должна кем-то быть, кем быть. заботой покрыта. Заботой покрыта. Многие так а мы, Ой, мы немного, а мы мы возьмем ту часть, часть, которая. Которые так считают и найдем вам жениха. И найдем вам жениха. Обязательно ответится. Обязательно Есть же какие-то поклонники у вас? Поклонники у вас. Ну, есть. Ну, значит, ну, на значит, правильном пути. На правильном пути. Ну. Поклонники есть, как бы. Но мы с ними просто друзья. Ой, это сразу про да. ну, мнение, так, да, так да, мы семью не создали. Чуть-чуть раскрепощение а будет, дружить с мужчинами. А, будет. Будет. а, а будет. вот это точно, идиотизм. По-другому не получается. Ох, не, не, не получается. Я с самого детства с мальчиками общаюсь и дружу с самого детства с мальчиком, поэтому... Я в них вижу только без себя друзей. Oh. Сэрси. Время почти пришло. А как же это? А как же это? Ну, как бы он у меня есть, я ничего не говорю. Но все равно, как бы... за да, знаю. Нет мужчины, который бы подошел мне по душе и... Как, бы, как правильно сказать? Овладел моим сердцем, может, так сказать или как правильно, не знаю. Я... А может ты родился где-нибудь там? Где-нибудь там? Где-нибудь там? И тут понеслось! Можно я? Можно я? О, притормози, красавчик. Взрослый, Это же выживший из ума старик. А как, О, думаете, сколько а как думаете, сколько мне лет? А как думаете, сколько Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нету. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. может 36? Да. да. 36. 36? 36? А ну, вот а смотрите, смотрите вы уже, вы видите, женщин видите, у женщин и не возрасте. принято вашего кого-то. А, сколько вы весите? Не а, задавай тупых вопросов вы, сейчас. Сколько я вешал? Да. 56 да. килограмм. Я готов вас носить на руках. Историю болезни. А, вот. Да этот парень, пиздец какой тупой. Я справлюсь с такой ножкой. Я и 70 могу. За полгода я набрала 56, а весила я 47. Ой, Ой тройняшка. тройняшка. Шары подкатил. Даже 70, 70 могу носить на руках. Недалеко, правда? Недалеко, но... правда, но... 70, 70. 70. Но... 70. 70. это много для меня. Ну да-да. Вот -да. Там... Ну, да -да -да. смотря, какой рост. Ну, смотря ну, какой рост. Какой у вас рост? Какой у вас рост? Метр восемьдесят. Ой, oh май! Нифига себе вы Нифига Я метр 8, Я метр Вы для своего роста скольна. Да? Я вас могу долго я носить. Герай. То, что я вам голову как бы, да, то, что лет 40. Ну, потому что вам борода не идет. Не идет? Не идет? Нет. Блин, вы первый, кто реформирует, Не идет. Блин. Ты говоришь, как истинный полить. А как же это? ты такой мужчина с бородой. Ну это все, Господи, это же пустая песня. А там борода мужчины не сидят лицом. Хорошо. Вам не идет. Хорошо. Поэтому вы старше выглядите. Хочешь знать, откуда эти шрамы? а, -а, -а, -а. И, а, -а, -а, -а. У меня просто было. был когда-то. <свят> когда-то ну, несколько ну, лет назад там был. Несколько там, было, лет было, 7, назад там, 7. 7. перелом 7. челюсти. Перелом. И, челюсти. И, вот, ну, борода <свят> Но уж равно украшают мужчины. Не знаю, я всегда считала, что поступки украшают мужчину. <къем> пусть лучше жая, пусть, пусть, пусть, рыжая, да. борода, пусть лучше рыжая борода, которая не идет. Чем вот это вот. Чем вот это вот. Ну, как бы вам просто не идт, а создала как есть. Как бы я врать не люблю, я говорю правду. Хорошо. Все лгут. Прям сейчас вбревать? Прям сейчас вревать? Да нет. Если вам удобно, ходите. Ну, мне, ну, мне так теплее. Ну вс, в чем проблема тогда? Не, ну и вам не, ну, еди, да? ради, ради вас, ради вас, важно, ради, да? вас ради вас готов. Ради вас готов А усы, усы, можно оставлю? уши, усы можно отправлю? Уши мне не мешают. Не, усы. усы. Не, усы. А усы нельзя, если тусов. Давайте. Да усы! Да усы! Сейчас иду на машинку сейчас. Сейчас машинка, сейчас Смотрите, я сбриваю Смотрите, бороду, я которая сбриваю, по я вашему я мнению Но не да надо, не, да, не, да не, не, да не надо Почему? Почему? Не ради надо Ради вас Ради вас А на что именно ты готов пойти ради любви? Хороший вопрос Ну, наверное Не надо, разве я ничего делать А я к вам в гости тогда приеду Вы мне скажете адрес, я приеду по Потому что и ради вас я сомневаюсь Сбриваю бороду Не надо ничего делать ради меня Вот с такими усами вот приеду. Вот с такими да? усами приедут вам. тебя любить, если ты отпустишь усы, да усы, да усы, если ты отпустишь усы, да усы, да усы, да усы. Большие, пышные усы, мои усы, твои усы. Ладно, давайте дальше. Ладно, давайте дальше. Вы адрес диктуиди? Да, в адрес диктуете? Нет. Недорад! Так, а я продолжаю. А я продолжаю. Вот с такими И усами победу. Вот с таким усамиком еду. Какой? Красносельский Какой район? Красносельский район. Нет. Идро отвес. Ну, явно не центральный. Well, явно не, центральный. не Адмиралтейский. И не Адмиралтейский. Нет. Идро отвес. Не Приморская. Не Приморская. Нет. Идро отвес. Конец города. Г гражданский прослед? Гражданский прослед? Нет. Идро отвес. Ветеранов. Ветеранов. Нет. Идры отвес. Конец города конечно, он, со, со, всех конечно, сторон, он конечно. Со, со всех сторон, конечно. <т players> Приморскую пробовали. Да, гражданскую пробовали. пробовали. Гражданский проспект. Гражданский проспект. Ну, не девятки ножей. Не девятки ножей. Девятки Девятки Девятки Девятки ножей. Девятки ножей. Девятки ножей. Вот ножей. теперь чистить Наставлю вот вот. Вот. на память вам. Девятки Ваше круг дело, да. Ваше круг дело, да. Так я сегодня все равно уезжаю. Опять? Опять? Я к маме поеду, в деревню. А где мама? А где мама? В деревне живет. Акрас от Питера 99 километров. В какую сторону? В какую сторону? А поселок Аложится. Вот там живет моя мама. Ну, поселок незнакомый, но волосы ролла. Волосы Вот там. Сегодня я уеду. Три часа, наверное. Вс. Я а вы ВКонтакте есть. есть, а ВКонтакте есть. ВКонтакте есть. В WhatsApp есть, Вот, Ватсап? давайте ВКонтакте В есть, есть, есть. есть, А то что я зря тут написал? Диктуйте. 865. 8965. 037. 037. 037. 23. 23. 23. 43. 43. 43? Да. Позвонить. Позвонить. Билайн, Санкт-Петербург, Калининградская область, говорят мне. Все. О, такая шляпа. Здравствуйте. Алло. Привет. Алло, вы Ганг? подожди. Всё, проверка связи завершена. Тут, тут, тут уже да, какие-то да. школьники мне также в чат-рулетке приветы шлют. Какой Всё, Егор, меня науки ми... еще раз э, напомнили. Мы Вот. Я счастливенько. Алло, вы снимаете куда-то? Да, да, да, <рех> Ребят, тут, тут. Вы что, в школе, молодежь? Нет, мы в колледже. А, -а в колледже? А -а. колледж. Колледж, ну, модно говорить. У меня тут да. какая-то какая девушка заставила бороду сбрить. Да, а усы? Усы не заставила. У меня, вон, видишь, кусок, кусок бороды еще вот здесь есть. Я ты чемпион твоей красотой и поэтому желаю тебе цветов. Да, я заметила, спасибо большое. Пожалуйста. Выбери сама себе соответствующий букет. Я не знаю, сколько они сейчас стоят. Я дамненько за девушками не указывал. Ну, вот, поэтому не знаю. Но мне кажется, хватит. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Мне ну, мне очень приятно.